Всем привет дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. В этом ролике я с вами поговорю про дорожную карту игры Among Us. И также помните, я вам показывал супер странного питомца, которого сами разработчики нарисовали и нам показали.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 Давайте начнем с питомцев с очень обычных питомцев в игре Among Us. В общем, многие видели вот этого питомца, но однако никто не видел анимацию этого питомца, но однако игроки об этом позаботились и предоставили нам вот такие ролики. И вот эта анимация супер обычного питомца в игре Among Us. И как по мне, эта анимация прям супер прекрасная. Она сделана очень сильно качественно. И мне кажется, то, что под эту анимацию стоит придумать какую-то крутую шутку. Но однако я подумал и ничего не придумал. И если у тебя есть идеи, то тогда обязательно пиши в комментарии. Ну а вы, ребята, залайкайте интересные комменты. А вот это уже следующая анимация, и она выглядит достаточно странно. Но однако, если я скажу то, что она выглядит как-то некрасиво, то я тогда буду не прав. Потому что вот за этой маленькой анимацией наверняка стоят десятки минут работы, а любую работу нужно уважать. Хотя что я вообще говорю, правда очень крутая анимация. Напиши в комментарии, хотел бы ты, чтобы разработчики игры Манкас добавили вот такого супер крутого питомца. Хотя я думаю то, что стоило бы добавить подобного питомца в один из праздников. Я думаю то, что было бы очень круто. Да тем более мы знаем то, что разработчики это очень сильно креативные ребята, и от них можно ожидать что угодно. Примерно каждое 1 апреля в игре Among Us инвертируется карта за skilled. Ну ладно, уж давайте уже поговорим про дорожную карту в игре Among Us. На сайте разработчиков прям было написано то, что road map, что переводится как дорожная карта. Ну и потом я решил порыться в интернете и я нашел достаточно интересное фото. Здесь мы видим стикмена, который находится около дороги, и дорожная карта, и также дорога в стикмене, это все очень сильно связывалось. И потом я подумал, что это правда очень вероятная идея, то, что будет в игре Among Us такая карта. После выпуска ролика я решил зайти в комментарии. Я всегда читаю комментарии, которые вы пишете. И я в комментариях прочитал то, что это на самом деле такой план работы. И меня все это очень сильно удивило. И я тогда решил опять покопаться в интернете для того, чтобы найти какую-либо интересную информацию. Я зашел на официальный сайт разработчиков и тут было написано про Roadmap, что, я как говорил ранее, это дорожная карта. Как минимум мне так говорил Google переводчик. Однако, когда я решил в интернете поискать, что такое Roadmap, то тогда я получил ответ, то, что это такой стратегический план работы. Ну и получилось так, то что правда такой карты нету. Но, однако, всем вам я хочу сказать спасибо за то, что вы пишете всякие интересные комментарии. Я их читаю и делаю контент лучше. И поэтому таким образом мы создаем контент на этом канале вместе. И за это вам всем огромное спасибо. Ну и также огромное спасибо за то, что вы досмотрели ролик до конца. Я старался. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите интересные комментарии. Всем пока.